Привет. Я урбанист. Наверное. Знаете, я ненавижу РЖД. Эээ, серьезно, да? РЖД очень любит заборы. Концлагерь или что? Я доживу до того момента, когда я просто смогу заходить на вокзал. Сильно я люблю компанию РЖД. Искренне радуюсь тому, что эта херня больше не работает. Чувствовать себя немножко заключенным. Кто-то может задать крайне важный вопрос. Неужели мне не нравится железная дорога? Я же вроде как за мобильность, все дела. Но на самом деле мне не нравится именно структура РЖД. Я крайне люблю поезда. Я очень люблю путешествовать. Я очень часто бываю на вокзалах. И именно поэтому я терпеть не могу российские железные дороги как организацию. Но что же в ней такого ужасного? Давайте мы с вами разберемся. Что такое театр безопасности? Это те самые рамки, это турникеты, это досмотры, это все то, что мы в кавычках любим, когда заходим на вокзал. Трудно себе представить, но совсем-совсем недавно этого всего не было. Поскольку я, еще раз вам напомню, люблю железные дороги, я с детства люблю ездить на электричках. Мне это прям... Я не знаю, почему так произошло. И я прекрасно помню, как я... Малой забегал на вокзал буквально за две минуты до отправления электрички Прыгал в нее, выдыхал такой и думал, фух, все, отлично Ну и после ко мне подходил контролер, ругался, что я не купил билет на вокзале Я доплачивал, по-моему, что-то 15 рублей сверху к стоимости билета И, в принципе, доезжал до нужной мне станции Зачастую, кстати, можно было так сэкономить и сказать о том, что ты сел, допустим, на две станции позже Технически сейчас точно так же это можно сделать, но за 2 минуты до отправления электрички вы уже не успеете на нее попасть. Потому что перед входом в вокзал, даже на пригородные поезда, вам нужно пройти этот самый театр безопасности. Вам нужно скинуть все свои вещи, достать все из карманов, потом э, просветить сумку в рентгене и только потом уже идти на платформу. Совсем недавно этого не было от слова совсем. Я помню те времена, когда. На Сочинском ЖД вокзале, если вы видели Сочинский ЖД вокзал, он безумно красивый, и там есть э, не амфитеатр, там, короче, есть лесенки. Они прекрасные, они в тенечке, и на них крайне круто сидеть, пить безалкогольные напитки. Вообще, это, это просто вышка, особенно в жаркий летний день. И я прекрасно помню, как ребята там просто сидели, пили безалкогольные говорили... В Нарды даже кто-то играл. Это можно было сделать потому, что ты просто мог зайти на вокзал, просто посидеть, провести хорошо время и пойти дальше гулять. Сейчас это сделать практически невозможно. Все, снимайте всю экипировку, чтобы вы не Вот это, что, Я не помню, сигареты, не раз, вы будете ну, то есть, это можно сделать, но с точки зрения комфорта, это будет, ну, ужасно некомфортно, простите за тавтологию. Поскольку я человек подготовленный, и я очень часто езжу по железной дороге, я знаю такой небольшой лайфхак, ну, это же не то, что я знаю, это просто уже у меня в привычку выработалось. Перед тем, как заходить на вокзал, если это происходит дело зимой, я складываю все свои вещи в куртку, ну, то есть, все достаю из карманов, перекладываю в куртку, застегиваю карманы, Снимаю себе верхнюю одежду и вместе с сумкой кладу коробку и в рентген. И все, и спокойно прохожу. То есть у меня нет этого на стойке досмотра, что я постоянно вот это все из карманов достаю, выкладываю, потом обратно это все забираю. Особенно это когда выкладываешь мелочь, она вся уйдет такая. Пфф". Вот. И а, я всегда жду, когда кто-нибудь пройдет, чтобы только потом, в, ну чтобы рамка она была свободна. Чтобы на том конце у меня сумка просто с вещами не улетели. Вот. Если дело происходит летом, то я также просто все в сумку кидаю. У меня как бы портфель как моя вторая спина, то есть я без портфеля из дома не выхожу, даже если он пустой. Но это, знаете, скорее это приспособление к сложным ситуациям, потому что я люблю железную дорогу. И поэтому у меня искренне, я вот прям вот ненависти у меня к компании РЖД. Как пояснили нам на вокзале, пока инцидентов с запрещенными предметами не было. А вот недовольство жителей встречается нередко. Некоторые даже пытаются проходить через территорию вокзала, чтобы попасть домой. И сетуют, что каждый раз приходится показывать сумки, пока инцидентов с запрещенными предметами не было. К слову, многочисленные споры по поводу пропускных терминалов, которые являются неотъемлемой частью любого вокзала, сегодня стали утихать. Ведь для города, ставшего одним из центров спортивных и культурных событий, безопасность на первом месте – вы мне можете сказать, подожди, это же безопасность. Те-эти рамки и досмотры, это все ради безопасности. На самом деле это абсолютнейшее не так, и сейчас я объясню почему. В период с 2000 по 2010 год произошло 6 терактов, в которых погибло 124 человека. Больше всего людей погибло в период с 2000 по 2004 год, как раз тогда, когда шла вторая чеченская кампания. С 2010 по 2020 год произошло 5 терактов, в которых погибло 24 человека. А что я если вам скажу, то происходили теракты именно в очередях к пункту досмотра. Именно там, где большое количество людей. Только что мы получили кадры с камеры видеонаблюдения, на них сам момент взрыва. Речь идет о теракте и взрывное устройство было приведено в действие террористской смертницей перед рамкой металлоискателя возле входа на вокзал. А почему там большое количество людей? Потому что вокзал изначально проектировался как открытое пространство. То есть, если вам нужно на конкретный путь или вам нужно в конкретное помещение, у вас не один вход, а их несколько, их может быть даже десятки. Если мы говорим про конкретно, допустим, какой-нибудь путь, то вы можете вообще с какой угодно стороны подойти к вокзалу. А пункты досмотра, они как раз концентрируют всех людей в одном месте. То есть как раз для условного нехорошего человека это даже выгодно. То есть это наоборот крайне опасно. Много людей концентрируются в одном месте. Тоже одно из самых отвратительных, что есть в РЖД, это то, что вот сам вокзал, а выход в город, он вон там вот. И мы сейчас с вами попробуем пройти. Там вот стоит человек и открывает людям дверь, чтобы выйти с вокзала. Вот типа через какую жопу надо выходить с вокзала. Пожалуйста, мусорные баки, какие-то закоулки, заборы. И вот там начинается площадь. И вот мы, короче, вышли вон там, а выход раньше находился здесь. Но поскольку эти идиоты вон там вот, все закрыли, получается вот такой пиздец. Почему РЖД настолько сильно ненавидит людей, я, честно говоря, не знаю. Причем выход со второго по седьмой путь, в принципе, сделан достаточно нормально, поскольку он выходит прямо на автовокзал. Максимально короткая пересадка получается. Но вот какой-то трендец происходит с первым путем, это прям... И тут надо сказать о том, что и выход зачастую тоже один. Если раньше вы могли спокойно уйти с вокзала, то сейчас вам надо идти в конкретное место, чтобы оттуда выйти. Когда вы будете на вокзале, представьте, что если теоретически, просто вот ну что-то случится, не, не знаю, представьте, сами придумайте. И вот возьмите всех людей, которые находятся вокруг, и представьте, что вы все побежите в один выход. И вы можете сказать, что да, если что-то случится, то охранники, они побегут, откроют сразу все закрытые двери, они распахнут все закрытые калитки. И все, все сразу смогут выйти. В теории, да. Но на практике я вам хочу напомнить о ужасной трагедии в Зимней Вишне. Тоже все выходы были закрыты. Зимняя Вишня. Это самый-самый центр города. Проспект Ленина. Здание внушительное, массивное. А вот внутренние проходы были, как вы видите, достаточно узкие. А вот так оно выглядит сейчас. Черный провал. Как и, главное, почему все это случилось, разбирался Евгений Лямин. Некоторые люди, ну, с которыми мне довелось спорить, они говорят о том, что помимо каких-то взрывчатых веществ, люди могут проносить и всякого рода другие незаконные штуки. Тут важно говориться, что и раньше до рамок никто в открытую, ну, типа, вот прям в сумке с собой ничего не проносил, насколько мне известно. Вся вот эта вот байда происходит между вокзалами. То есть она происходит там 109 километр. Там какая-нибудь остановка Нижняя Бабаловка какая-нибудь. То есть даже сейчас со всеми рамками, досмотрами и так далее, никто не отменяет того, что какой-нибудь плохой проводник может взять с собой чего-нибудь плохого на остановке Нижняя Жоповка. То есть на больших вокзалах никто такой фигней по идее, не должен заниматься. А даже если и так, то... Никто не отменял и ищеек и полицейских, которые должны как раз этим и заниматься. Сегодня в филиалах ведомственной охраны железнодорожного транспорта России вместе с кинологами работают почти три животных. Кто-то может сказать, но ведь не РЖД придумала весь этот театр безопасности и их как бы заставили все это делать. Но я вам скажу так, РЖД гигантская компания, это монополист, который мог бы продавить и пролоббировать закон, который бы это все отменил. Поэтому давайте с вами закрепим, что рамки, пункты досмотра, рентгеновские аппараты... Охранники, они ничего не имеют общего за безопасностью. За что еще я не люблю РЖД? Но смотрите, во-первых, это монополист. Монополия это всегда плохо. Абсолютно всегда любая монополия это плохо. Государственная она, частная она еще какая-нибудь космическая монополия, я, я не знаю, монополия-игра, она тоже отвратительная, если честно. Почему монополия это плохо? Смотрите, мне эстетически не нравится серо-красный цвет, который использует компания RGD. Обычно, когда люди говорят, на вкус и цвет товарищи нет, они имеют в виду, что не нравится, не смотри. И если честно, я был бы и рад не смотреть на такой дизайн, как у RGD. Будь у меня возможность, я бы катался на каких-нибудь там, я не знаю, зелененьких вагонах, вот как было, допустим, раньше. Если вдруг вы совсем молодой человек, и вы не помните, какие раньше были вагоны. Они все раньше были разноцветные. И были государственные зеленые вот эти вот поезда, и были фирменные, которые были в разные цвета раскрашены. Сейчас это типа все абсолютно РЖД. Ну, то есть, технически это как бы не монополия, а потому что компания РЖД содержит в себе еще очень-очень много разных подразделений. По сути, это одна монополия. И мне, допустим, как ну, чисто эстетически человеку, которому не нравится дизайн РЖД, мне от него никуда не деться. Ну, мы представим, мы представим, что специалисты РЖД приезжают в Париж и э, приводят в соответствии с брендбуком. Да, простенько, зато по брендбуку. Абсолютно точно такая же история и с вокзалами. Сейчас я объясню, к чему я веду. У нас есть, допустим, администрация города Сочи. И у нас есть вокзал, который не очень хорошо и грамотно эксплуатируется. Мы хотим привлечь ответственную, хорошую компанию, которая бы занималась именно эксплуатацией вокзала. Мы смотрим, какая компания хорошо исполняет свои обязанности. И именно их мы приглашаем к себе. Точно так же, допустим, если бы в любой другой части России... Какая-нибудь компания решила бы закупать э, вагоны там из Германии, допустим, а откуда-нибудь вообще не знаю из Индии, не знаю, из Африки, вообще пофигу. Ну то есть вы понимаете, да, о, о чем я говорю? Да, понятно, что сейчас у нас есть там русскаяський экспресс, э, это паровоз, если кто не знает. У нас есть там всякие ретро поезда и все в таком духе. Но это такие истории, все-таки сделаны для туристов. А мы сейчас говорим конкретно про выгодополучателей, ну то есть конкретно про бизнес, который решит э, заниматься перевозками. Возьмем пример самолетов, поскольку аэрофлот у нас не занимается абсолютно всем. Аэрофлот у нас не контролирует каждую компанию или не занимается обслуживанием аэропортов в каждом городе. Так вот, то же самое могло быть примерно и с железными дорогами. Чтобы вокзал это была одна компания, перевозчики, это другие компании, и в принципе у потребителя был бы выбор. Закрепим пункт 2. Я ненавижу РЖД, потому что это монополия. Но давайте не будем с вами заканчивать на грустной ноте и похвалим РЖД. Конкретно похвалим кубанские железные дороги. За что мы их похвалим? Но, как говорится в пословице, мы создаем себе проблемы, а потом героически с ними боремся. Смотрите, для тех, кто не в курсе, для тех, кто только, может быть, собирается приехать в Сочи, я рассказываю. Когда вы покупаете билет на пригородный железный поезд, вам не нужно его пикать, чтобы пройти на платформу. И вам не нужно его пикать, чтобы выйти с платформы. Я когда приезжал в Питер, я офигел от того, что там надо прикладывать билет. То есть к тому, что выйти из вокзала. Выйти из вокзала. Так что огромнейшее спасибо железным дорогам за то, что... Как бы и так, по идее, быть не должно было быть. Нет, не должно. Вот, вот так вот. И также спасибо огромное тебе, потому что ты досмотрел этот ролик до этого момента. А если ты досмотрел ролик до этого момента, то хочу тебя попросить о том, что ты больше всего не любишь. А именно ставить лайки, писать комментарии, вот это вот все. И если можешь, пожалуйста, делай репост. Если, ну, если вдруг тебе прям понравилось, прям вообще, и ты хочешь как-то мне помочь, можешь сделать репостик, потому что репосты очень-очень помогают. Спасибо вам большое. Увидимся в следующих роликах. Пока!